Я хотел бы максимально много рассказывать, делиться своим опытом с российскими ребятами, которые сейчас выходят на ICO, собирают инвестиции в блокчейне и уже этим занимаюсь. Наши русские ребята действительно очень крутые, я многих знаю, которые могут сделать продукт мирового уровня, но не найти денег в России. Ты говоришь о том, что привлечение инвестиций – это ну, по большей части маркетинг. Я Могу частично с этим согласиться, потому что маркетинг действительно ну, важен. Без хорошего маркетинга ничего не будет. Но все-таки идея продукта, идея реализации блокчейна на продукте, команда, которая окружает этот продукт, бэкграунд команды, это, наверное, все-таки вес на уровне маркетинга. Потому да. что если люди что-то придумали, и хотят на этом заработать денег, привлечь инвестиции, скорее всего, это не сработает. Потому что серьезные инвесторы уже давно смотрят на то, чем ты раньше занимался.